Что самое главное в отношениях? Для меня это прежде всего ощущение счастья. Оно складывается из многих факторов. Когда рядом с человеком не надо притворяться, создавать видимость, что я не я и лошадь не моя. Когда можно быть собой. Смеяться, когда смешно. Грустить, когда плохо. Надевать то, что нравится. Ходить туда куда хочется. Молчать, когда не хочется говорить, рассказывать все без утайки, когда надо выговориться и точно знать, что тебя поймут, а не примут за неадекватное существо. Когда ты знаешь, что вы придете на другу на помощь, не потому что должны, а потому что хотите сделать жизнь любимого человека легче и приятнее. Когда не надо замалчивать обиды и мириться с плохим отношением когда вы не пытаетесь переделать и вылепить человека под себя, когда принимаете друг друга безоговорочно такими, какие вы есть, и это не доставляет никому дискомфорта. А если меняетесь, то только в лучшую сторону и с удовольствием, а не из-под палки. Хорошие отношения не тянут ни из кого жилы, не нервируют и тем более не убивают. Просто встретились два человека и поняли, что вдвоем им летать еще круче, чем по одиночке.